Здравствуйте друзья, любители живописи, на чьих примерах учиться классическому пейзажу, как не у русских классиков. Иван Иванович Шишкин. Лесная фамилия, великолепные лесные пейзажи. Иван Шишкин довел копирование самой природы до совершенства, а я попытаюсь воспроизвести его технику, подражая ему, имея репродукцию его картины в корабельной роще. Конечно, о точной копии речь не идет. Точное копирование, это целая наука, которая не обходится без изучения химии красок, которыми пользовался автор, не обходится без изучения самого полотна и каждого мазочка. Поэтому, берем репродукцию за натуру. Включаем воображение, как будто мы сами находимся в этом месте. Короче, Шишкин здесь ни при чем. Но именно Шишкин, показал нам технический ход решения этой задачи. Показал композицию и общий колорит картины. В общем, есть задача, есть конечный ответ, а вот ход решения, чтобы прийти к этому ответу, придется искать самим. Поехали. Холст. Это отдельный разговор. У самого Ивана Шишкина пейзаж Корабельная роща размером 165 на 252 сантиметра, почти 3 метра. Я внимательно рассматривал эту картину в музее. На таком размере, есть где разгуляться руке художника. Положенные пастозно мазки краски, смотрятся очень гармонично и оправданно. В моем случае, это будет лишь небольшой этюд, 60 на 40 сантиметров, что соответственно, не позволит писать широко от души. Придется возиться мелкой кистью. Позволю дать совет, для таких масштабных пейзажей, желательно брать холст побольше, но ну, хотя бы 60 на 80 сантиметров. Настоящий футболист должен играть на настоящем поле, а не в мини-спортзале. Итак, холст. Кто внимательно смотрит мои видео, тот наверняка узнает этот холст. Да, это работа с грозовыми тучами, из которой получилось море. Затем и море было уничтожено растворителем и получилась некая грязноватая имприматура. Это тонирование холста не сыграет никакой роли, так как будет закрашено полностью под малевком пейзажа. Короче, можно начинать писать, и на белом холсте. Повторюсь, я смотрю на репродукцию, как на натуру, и пишу сразу красками с палитры. Но приблизительно, визуально, соизмеряю расстояние между деревьями. Учитываю линию горизонта, которая находится чуть ниже горизонтального центра холста. Вначале, набрасываю основные деревья, которые ближе к зрителю. Они являются ориентиром, относительно которых будет располагаться все остальное. Прямо после рома подмалевку, можно немножко уточнить, какие-то детальки. Например, основные, ярко выделяющиеся, крупные ветки, камни на переднем плане. В итоге, максимум часик работы, получился вот такой подмалевок. Не знаю, как писал Шишкин, сразу же все за один сеанс, хотя я сомневаюсь, я же дам подмалевку просохнуть. На картине очень много мелких деталей, и если продолжить их выписывать, несомненно, намешается грязь на холсте. Краски втирались в холст очень тонко, соответственно дня два-три для просушки хватит. Все-таки я считаю, это живопись а-ля прима, хоть и в несколько заходов ну или сеансов. Здесь не нужна абсолютная просушка, как для лессировок. Короче, первоначальный подмалевок самый важный. Именно на этом этапе закладывается построение и самое главное колорит картины. В дальнейшем останется лишь порисовать мелочи, не перекрашивая картину полностью. А если вдруг не получилось взять задуманный тон, то ничего не мешает его поправить, как говорится, не отходя от кассы. Что я еще заметил: нежелательно сидеть за картиной более трех-четырех часов, тем более на первом этапе. Все должно происходить легко, на одном дыхании, чтобы не потерять легкость воспроизведения картины. Я уже говорил, у меня на подмалевок ушло не более часа. Второй сеанс дня через три после просушки подмалевка. Буду работать с основными массами более детально. Вот до такого уровня деталей я написал примерно за час работы. Внимательно рассматривая репродукцию картины, продолжаю уточнять детали. На картине Шишкина очень много деталей в виде веток на деревьях, камней на отмели ручья и тому подобное. Конечно, всех деталей, как на оригинале, я выписывать не буду. Хотя бы потому, что у меня маленький холстик, и самые тонкие ветки, которые присутствуют на полотне, физически трудно прорисовывать. Но это и не нужно, так как это тренировочный этюд, а не копия. А вот основные, мелкие детали, я конечно не упускаю. Например, Плетеная изгородь, которая поперек ручья. Кстати, я до сих пор не понимаю, зачем она там была в натуре, если нет никакого мосточка, хотя для композиции картины этот заборчик внес определенный шарм. На этот второй сеанс ушло всего часика три. Третий сеанс. Просто уточняю совсем мелкие детали, которые особо не видны глазу, но с ними картина будет смотреться более завершенной. Все. на третий сеанс у меня ушло даже менее часа работы. Вывод. Основной этап работы в данной картине, это конечно, подмалевок. Именно в нем закладывается фундамент композиции и тональности картины. Все остальное мелочи, которые можно себе позволить на большом полотне больше мелочей, на маленьком меньше. Уважаемые друзья, всем творческих удач, и до новых встреч.